Вот примерно так это будет выглядеть. Сделал вырез вот такой вот внизу в верхней части, чтобы вставлялось друг с друга, чтобы было понятно ориентация mm. вот вот это такая вещь будет напечатается mm. будет понятно mm. теперь наоборот сделаем вот так а здесь выступ который будет вставляться в эту прорезь так выглядит вот так выглядит вот такая штука здорово да? Печатаем что ли?